Ребят, приветствую вас на канале «Сквозь тернии к звездам». Меня зовут Ярослав, и сегодня... Пришел ко мне донат. С Новым годом. Кстати, также поздравляю человека, который мне его отправил. Ну и, конечно же, всех вас. И меня поинтересовались мнением, что я думаю по поводу задержания Мошкина. Конечно, я посмотрел два последних ролика на бывшем детском канале Гуру Рой Клуба. Я вам еще раз напоминаю, что этот канал исключительно с детской аудиторией. 3,5 миллиона подписчиков, где сейчас какой-то недоумок выкатывает. Предсмертные записки свои, как он ментов будет убивать и резать, потому что у него неразделенная любовь и психические расстройства явные налицо. А что его задержали, в крестах он сейчас находится. И в общем по этому поводу у меня э, поинтересовались моим мнением, что я думаю на этот счет. Сразу давайте посмотрим этот видеоролик. А потом уже а, я скажу пару слов, что я на самом деле по этому поводу думаю. В Морском районе Санкт-Петербурга. По оперативной информации ФСБ России, вчера 30 декабря 2021 года в 23 часа 15 минут в аэропорту Пулково при попытке пересечь границу был арестован гражданин Российской Федерации Мошкин Владимир Геннадьевич уроженец города Иландский Красноярского края, 1982 года рождения, обвиняемый в преступлении по уголовному делу, возбужденному в 2014 году. При себе у обвиняемого оказалась крупная сумма незадекларированных наличных денежных средств, в том числе в иностранной валюте. После заочного обвинения и вынесения постановления о содержании под стражей, обвиняемому Мошкину удавалось скрываться более пяти лет. В настоящий момент обвиняемый содержится в следственном изоляторе номер один УФСИН по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области. После новогодних каникул Мошкин Владимир Геннадьевич будет этапирован в СИЗО-1 УФСИН России по Томской области для выдачи суду и допроса по другим уголовным делам, возбужденным, пока ему удавалось скрываться. На новогодних каникулах... В общем-то, вот и вся новость закончилась. Знаете, в чем... В чем вообще диссонанс какой-то в голове случается? Ничего себе, Мошкин фигура такая, что Вести Санкт-Петербург насчет его персоны аж сюжет выпустила в минуту целую. Включили его в эфир. Хотя если мы почитаем комментарии, которые тут чуть ниже находятся, то люди пишут, что... Это фейковое видео, посмотрите новости за 30 и 31 декабря в Санкт-Петербурге, этого там нет, дубляж фейковый, и в общем-то мы все это вот тут увидим, клоунаду про заканчивать, хватит народ развлекать, из крайности в крайности, то... Овешаемся, то стреляемся, то за границей, то в крестах. А тут действительно мы вспоминаем, что Мошкин совсем недавно говорил, что он там чуть ли не 26-го, или пускай даже в Новый год, возьмет нож, пойдет резать полицию, чтобы они его застрелили, потому что он... Куколт, давайте вещи называть своими именами, он не может смотреть, как его девушка любит другого папу, как он говорил в одном из своих аудиосообщений. Но не стоит тут меня обвинять, потому что кто-то скажет, да вот у человека горе, неразделенная любовь, а он тут вот сидит и ржет над Мошкиным. Никакого горя у человека нет, он сам бросил до этого свою семью, сам жил с другой телочкой, у которой тоже есть ребенок от другого папы назовем его так не знаю был там брак или нет а сейчас мошкин дурочку какую-то включает называет свою а, не гражданскую жену вот у меня в одном из предыдущих видеороликов в комментарии кто-то написал что я чеканулся и неправильно называю вещи своими именами люди думают что а, сожители у которых нету штампа в паспорте они в гражданском браке живут. Но на самом деле это не так. На самом деле гражданский брак, если мы официально этот вопрос рассматриваем, это брак, заключенный между двумя гражданами. То есть, как раз-таки, когда у вас стоит штамп в паспорте, тогда вы живете в гражданском браке. Если у вас нет штампа, то вы, скорее всего, любовники или сожители. Давайте вот вещи правильно называть, не стоит меня в чем-то там обвинять. Откройте хотя бы даже Википедию, там а, вроде это как написано. Так вот... и не издеваюсь я над больной душой а Мошкин сам жил с другой телочкой а Поэтому вот эти вот выпады, которые он делает Я думаю, это игра на публику И очень вялая игра Потому что он не берет одну тему По которой он будет как-то скрываться от людей Чтобы уголовного преследования не было Чтобы долги не возвращать всем людям У которых он похитил деньги А он берет несколько моделей действий Который он будет поступать Тон то суицидник то он за границу улетит то его арестовали и начинает их все развивать хотя мне кажется было бы эффективнее если бы он выбрал одну стратегию строго продумал ее и по ней действовал тогда бы мне кажется большее количество людей на это повелось как мы видим по комментариям таких людей немного также мы видим 168 лайков тут стоит, а люди, наверное, даже рады, которые поставили лайки, что на арестовали, и 40 дизлайков, но это, скорее всего, люди, которые считают, что это полная туфта а не новость а свести санкт-петербург а, почитайте комментарии этот видеоролик я оставлю в описании а, тут в принципе все написано вот даже канал дохода стейкинга монеты юми Да, клоуны народ за идиотов считает Ну, тут одни отрицательные а, комментарии и что коммент это удаляешь клоун ну вот тут такое мы видим тут нету ни одного а, тут только есть где буга потому этот Китай раньше назывался Китай, канал назывался Китай Бугага, а люди спрашивают, а где этот канал? Где мой Китай Бугага? Где Бугага? То есть Мошкин еще деток лишил их качественного контента. Думаю, что Мошкин... По некоторой информации уже свалил за границу, а денег у него достаточно, весь Рой Клуб он так знатно облапошел. И вот эти вот посты, что Мошкин ушел из Рой Клуба, а теперь там какие-то другие люди этим занимаются. С крестов, когда Мошкин звонил кому-то, там голосовое гуляет по интернету. А, кстати... Рекомендую людям, которых все-таки кинул, обманул Мошкин, таких людей немало, обратиться в кресты, в изолятор, еще куда-нибудь сказать. У вас содержится человек, который совершил преступление, который хотел совершить преступление, а именно убийство правоохранительных органов. Перечислить вообще все преступления, я думаю, если Мошкин там содержится, то им обязательно займутся и прилетит ему еще сверху. Но, скорее всего, вам скажут, вы куда вообще звоните, вы кто такой, и никаких Мошкинов у нас нету, Потому что, ишь ты, фигура какая крупная у нас нарисовалась, что аж по... Э, как, как эти каналы? Центральные каналы, да, первые каналы, что это вообще за канал у нас? Тут особо не видно даже значка. Первый, не первый. РТР, это о а, а Мошке не рассказывают. Ничего себе, фигура у вас в Рой-клубе была. А, так что обратитесь, обратитесь. А если его там нет, то можно написать заявление, я знаю, у вас э, в России это можно сделать онлайн. Но судя вот по вот этим всем голосовым, да, по тем предсмертным запискам, что он писал, что он взятки, кстати, давал должностным лицам, это тоже преступление, и сумма этих взяток, я думаю, вряд ли нам задекларирован такой доход, а, там 34, 12 миллионов, 46 миллионов рублей, если он такие деньги тратил только на взятки то какие у него там вообще деньги присутствуют это все ваши друзья вас, вас, участников Рой-Клуба. И он там говорил, что дела надо передать другим людям. Четыре фамилии назвал. Я их точно не помню. Голосовое гуляет в чатах Рой-Клуба, в чатах Призм. А эти фамилии, я считаю, следственные органы тоже должны взять на заметку и по ним пробежаться. Вообще посмотреть, какой деятельностью занимаются эти люди и есть ли у них связь с Мошкиным. И вот эти обещания, что Мошкин ушел, все, теперь Лиза и Юми будут независимо работать и все у них будет хорошо это конечно же тоже полная туфта потому что создатели этих проектов юми и глизе они через мошкина свои проекты выливали в свет они сотрудничали с мошкин и если они не заметили такое ебанько и начали с ним сотрудничество то тут одно из двух они или мошенники которые намеренно на это пошли или они такие же отмороженные люди ну, с которыми точно здравый человек никаких связей поддерживать не будет. Так что вы можете верить мне, вы можете мне не верить, но участие в этих проектах, поддержка этих людей, а участие в их проектах – это их поддержка, не снимает с вас ответственности. Я не говорю, что вы будете преследоваться по уголовному кодексу, административному, нет, у каждого человека есть совесть, какие-то рамки приличия, у всех они разные, у Мошкина их вообще походу нету, но в глазах адекватных нормальных людей, как это принято цивилизованным обществом, а вы будете такими же людьми. Вот вы можете не говорить, что вас обманули, обманом путем туда затолкали в эти проекты. В любом случае уже информации в интернете, в сети гуляет много о этих проектах, о их создателях, в частности о Мошкине. И поддерживая этих людей, вы одобряете их действия, а значит играете с ними заодно. Но, в принципе... Какое-то такое мнение а, арест Мошкина, это полная фикция, я даже не уверен, что он за границей, но а, пишут некоторые люди, что он по поддельным документам уже куда-то свалил. Все возможно, с такими деньгами, которые были у него, я думаю, это особой проблемы не составило, потому что мы знаем, что и в Турцию, и еще куда там да, Доронин, а можно уехать. Но, я думаю, будет не лишним опубликовать информацию, что Мошкин-то у нас миллионер, оказывается. И какие-нибудь бандосы уже турецкие, куда Мошкин свалил, они, конечно же, могут его там поймать и как дойную коровку доить. Потому что, когда у нас последний раз Васильев сидел, то на РБК вышла статья, что во время посадки Васильева начали гулять криптовалюты из одного кошелька на другой, которые до... Да, сегодняшнего момента до посадки Васильева были украдены у, у кого? У сообщества биржи VEX. Вот так она называлась. Это то преступление, которое приписывают к Васильеву. И как так получается, да? что Васильев говорит, я к этому никакого отношения не имею. Но когда Васильева закрывают, требуют там 1 миллион залога, ничего себе, тоже фигура какая ценная, то вот эти средства, они начинают ходить по блокчейну и куда-то там перемещаться, скорее всего продаваться. Такая же тема была с Дорониным в СИЗО. Кошельки, которые были в Финика, в момент ареста Доронина, они тоже начали свое перемещение, скорее всего Доронин там или как-то пытался откупиться от кого-то, или выводил эти деньги в своих нуждах для адвокатов, для того, чтобы ему более-менее в заключении жилось спокойно. С Мошкиным, по сути, то же самое, возможно, будет происходить. Потому что 100% эти деньги были заработаны нечестным путем, и преступное сообщество, в принципе, наверное, считает своим правом а, эти деньги у него забрать, а, потому что он там кому-то не отбашлял. А, я в эти дела не сильно вникаю, как там у них что и происходит, но примерно поверхностно все это выглядит так. Еще раз повторюсь, что я думаю по поводу задержания Мошкина, никто его не задерживал, сюжет полностью постановочный, что у нас тут в комментариях написано. Те бумажки, которые они прикладывают якобы... Я таких могу тоже напечатать миллион штук, а если дела еще обстоят и в России, то и официальные такие бумаги можно купить, потому что с покупкой прав и документов в России вообще проблем нету, лишь бы были деньги. Но еще раз повторюсь, их даже можно напечатать самому, там в принципе-то роли это вообще никакой не играет. Где Мошкин за границей или нет, я не знаю. В принципе, мне это тоже не очень интересно, поскольку отдел он отстранился и репутацию криптовалюте Призм больше не портит. У меня на сегодня все. Еще раз доброжелателю. Это тот человек, который отправил что-то в районе 1000 рублей, задонатил с таким вот вопросом. Еще раз спасибо большое. Всех с Новым годом, доброжелателя в частности. До скорых встреч!